всем привет мне два дня назад пришла ссылка на вот такой вот какой-то чемпионат russian ml cup э, ну что я могу сказать я, я я я я я не знаю как здесь все будет потому что ну вот вы были знакомы с russian AI cup там в принципе было понятно там был такой клиентик, ну, в принципе, как с ним работать, было описано на форуме и все такое. Здесь что-то не особо понятно, чуть-чуть кривоватый сайт, я не знаю, вот это вот так надо или не надо, ну, в чем фишка, да. Ну и вот, к примеру, ссылка на Telegram, вот она, ее вот так вот не увидишь сразу, вот, но она здесь есть могли бы подсветить. Но фишка в том, что, как здесь написано, 9 ноября стартует и пройдет онлайн в течение одного месяца до 9 декабря на платформе ML Bootcamp какое-то соревнование. Участники получат обезличенный набор данных, ну вот уже ошибка, буквой вкус З забыли, зарегистрированную информацию о поведении абонентов, Характеристики базовых станций, объем потребления голосовых услуг, данные интернет-сервисов оператора и многое другое, и всего 130 видов признаков. Задача чемпионата – проанализировать массив данных и с помощью известных им методов машинного обучения предсказать, насколько абоненты удовлетворены качеством связи телеком-оператора. И первое место 400 тысяч рублей. Второе место 200 тысяч рублей. А третье место 100 тысяч рублей. И по традиции, я так понимаю, это у них не первое соревнование. Получат футболки. Топ 200 участников получат футболки. Так, ну и дальше что-то я тут клацал. Я тут смотрю, оказывается у них есть это не первый чемпионат не первый вроде бы и короче, и короче, короче вы в принципе можете вот... ну я эту ссылку конечно уже оставлю, вот форум форуме я что тут на форуме, ну что-то тем не особо много и сообщений, вот в принципе много предсказания SS3 ну наверное подобная задачка была и что-то и, и что-то там короче делали а ну-ка, материалы. О! Oh, руководство для начинающих. Загружаем данные. Короче, короче, кому интересно, конечно же, бежите, потому что 9 ноября все это стартует. Вот мне сейчас пишет, что осталось два дня и 10 часов. Ну, а на этом все. То есть я получил эту ну, как бы уведомление и посчитал нужным проинформировать вас. Ну, теперь точно все. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока!